Привет, Ярославль! 24 августа в концерт Холкино будет мой концерт. Будут стихи, книги, немножко песен, будет весело, немножко грустно и очень поэтично. Я вас жду. Пока.